Всем привет, это мое первое видео, и сегодня я постараюсь рассказать вам, как же апнуть свой ранг в CSGO. На самом деле какого-то инсайдерского секрета точно нет. Вы в любом случае будете в процессе рейджить, ломать клавиатуру и стучать мышкой по столу из-за своих тупых тиммейтов. Тихо, тихо, блять, голубой, да я зажму, зажму, зажму. Так что давайте расслабимся и посмотрим на этот вопрос с другой стороны, не будем питать иллюзии о том, что с помощью какой-то волшебной пилюли можно легко поднять себе глобал элит. Да, расслабимся. Именно это и будет первым моим советом – не надо напрягаться. Будь у вас Беркут или Сильвер, заходить в игру на негативе – это заведомо плохое решение. Вам может показаться, что это очевидно, но я встречаю слишком уж много чуваков, которые кричат в микрофон и флеймят всех без разбора. Такие ребятки заходят в игру уже разозленные и раздраженные по какой-то совершенно левой причине. Возможно поругались с девушкой, с начальником или что-то в этом роде. В любом случае мне это не интересно, я ведь захожу в компетатив мод, чтобы поиграть, а не чтобы сходу слушать их крики. Если хочется выпустить в пар, стреляя по моделькам в кейсе, то это круто, но не надо заходить в соревновательный режим. Не будь злым, чувак, не порт людям игру, расслабься. Итак, вы наконец успокоились. И какой же будет второй совет? Второй совет для быстрого аппаранга – это разминка. Даже про игрокам нужно разминаться. Да, да, да. Даже чуваки из Нави не садятся катать без разминки. Вы же не робот. Нужно приводить мышцы и голову в тонус, прежде чем поднимать себе глобала. Нельзя быть в наилучшем состоянии, не размявшись перед этим. Но перед началом соревновательного матча есть специальное время для разминки, и мне его хватает. Блин, вы сами-то верите в то, что говорите. Я даже не помню, когда мне в последний раз хватало времени, чтобы успеть хоть что-то за эту разминку. Да и никто никогда не играет на ней серьезно. Обычно все заваривают себе чаек в это время, так что вы максимум сможете пострелять по АФКшным моделькам. Можно разминаться на дезматче, на кастомных картах, на серверах в конце концов. Просто постарайтесь перейти в нужное состояние, прежде чем запускать поиск компетитива. И результаты себя покажут. Лично я юзаю кастомки, и если хотите, то поставьте лайк на этот ролик и я сделаю видео с их обзором. Следующий совет – общайтесь. Превратите свой микрофон в преимущество. Сейчас 2016 год, и я не верю, что у кого-то нет хоть какого-нибудь микро. Их сейчас лепят и в гарнитуры, и в веб-камеры, и в ноутбуки, да и отдельный микрофон за сотку никто не отменял. Главное – выучите название позиций на картах, на которых вы играете. Например, тэшку на дасе втором и так далее. Профит будет просто огромнейший. Вы все знаете, что CSGO это командная игра, но при этом каждый хочет затащить раунд, оставшись один в 5, и при этом еще и бомбу, но при правильной игре такой раунд даже не должен наступать. Настройте звук, внятно, коротко и понятно, давайте инфу в микрофон и это точно подтолкнет вас к советному апу. Общение и кооперация прямо ведут нас к самому главному – к тимплею. Я в шоке от того, насколько много людей недооценивают этот аспект. Согласен, играть в соло и делать эйсы – это круче, чем прикрывать тиммейтов, но получать фан от командной игры тоже можно. Мне, например, дико доставляет взятие, а на даст 2. Со смоками, прокидочками противники умирают мы ставим бомбу занимаем выгодные позиции на деф и раунд взят все довольны Опираясь на тимплей побеждать значительно легче, так что старайтесь прикрывать своих братанов. Давайте инфу по врагам и всегда ставьте в приоритет победу в раунде, а не свой счет в таблице. Если вам кажется, что апать ранг в последних патчах намного сложнее, чем это было прежде, то попробуйте начать следовать этим элементарным правилам. Есть еще экономика и куча других важных аспектов, но инфа, которую дал я, это фундамент. А если вы и так это все применяли, то не волнуйтесь будет не только лишь фундамент. В одном из следующих роликов я скорее всего продолжу эту тему. Ну а сегодня все, поддержите мой новый канал лайком и подпиской, скоро увидимся.